Всем привет! С вами интернет-магазин Sport Extreme B Bike. Продолжаем наши обзоры про необходимые аксессуары для велосипедов, а также инструменты. Сегодня поговорим с вами про тот инструмент, который нужно иметь каждому велолюбителю и тому, кто выезжает на велосипеде дальше своего дома. Данный аксессуар это набор шестигранников плюс отвертки. Он очень компактный. Крепкий, вы видите, он очень-очень маленький и место совсем не занимает, но в нем есть все, что вам необходимо. Модель называется XLC Nano 9 функций. Что есть в этом наборе? В первую очередь выжимка для цепи, которая может вам понадобиться, если, например, у вас порвалась цепь, вы сможете сами произвести небольшой ремонт. И поставить замочек на цепь. В дальнейшем этот замок поможет вам снимать цепь и чистить ее без особых усилий. В данном наборе есть крестовая отвертка, шестигранники таких размеров, как 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 и 8 мм, а также звездочка. Цвет у данного наборчика серебристый, он кроме всего еще и очень легкий и прочный. Заходите к нам на сайт, выбирайте такой наборчик, он бюджетный, маленький, компактный, удобный и необходимый для того, чтобы в велосипеде подтянуть все, что угодно. Здесь предусмотрены все э, инструменты, которые вам помогут, кроме ключа для педалей. www.pibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.